Скажи привет. Да. А? Да. Много никого нет. Пока что. Может кто-то еще зайдет? Два человека Я могу свой А потом Пусть этот побудет Когда уже Не-не-не Б-13 Тату Рэппак сидит, рэпер, наверное. <сосил> <сосил> <сосил> <Yeah. сосил> И вот еще один рэппак сидит. Опасный. Счастливые люди у тебя да забиваются. Так а в чем проблема? Приезжай. Футблоу бой. Только у Ромика бьюсь. Все знают, знают, все. Я бьюсь. Я не боюсь. Иди, как будто я не боюсь. Да, но ты приезжай, когда будет возможно, без проблем. Вот такой там супергерой 19, да, четырьмя тебя и каша сразу. Что ты думаешь, что четырьмя? Семь? ну да, там 7. Почему? Четыре. Да, мы все. у нас была кончик, такой. так забивается, как смирит рука чуть-чуть купаться -чуть. на uh -huh. молодой человек uh -huh. да? uh -huh. бейте у правильных в такой салон бейте uh -huh. у правильных вполне uh потому -huh. что мышечки такие как понимается и когда там тут не делают. Да Ладно. можно Ладно. ходить, надо только, только аккуратно. Уходит, можно за да? сухой Да, конечно. Можно все делать. В саун. Как ходишь? В сауну нельзя. Ну, блядь, но в спортзал ну, это да. ж, блядь. Заниматься спортом, а Ты в сауну нахуя ходишь? в спортзал, блядь. В сауну! тоже. скачаешь девушек там, я ходил. Молодец. В сауну, блядь. Сауну блядь. Спортзал, я с подобным спортзал Чё ты говоришь? Да. Братан, знаешь сколько тут, блядь? Тут еще здесь работа, еще тут работа. Да такое, на да, самом деле. На руках еще не так больно. Но вот на ребрах, на теле, на лице. Да на лице быстро, блядь. Быстро, быстро ну, не, не, не, не если 4 часа не не вот тут где-то хуярить, будет больно. Понятно. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Лезкать, я тебя поздравляю, даже со второй татуировкой за ближайшее время. Бахадаев, <laughs> Да, правильно подметил. Тигретная техника Бальберита Вы сейчас можете наблюдать Мы не будем показывать все Пойду покажу погоду у нас за окном все можно на пляж ходить This is the alert, you know, we come in the uh, dark. Let's see what these motherfuckers do. <laughs> so, what's up? That's how we bumming, dog. Yo, I'm chilling. Yo, we chilling. New Tesla, you know we. Call А такую пацаны, видели когда-то? надо вам месяцков поработать на такую вот гитарку, пацаны. Это вам, ну, не, на, не под костром играть вечерком. А -а -а. Я, вам убрать птиченко? Ван 4.20 Бля, братан, русик, привет! А мне чуть, я просто походу не, ну, не тату тип чуть-чуть. Я вообще именно clean, you know what I'm saying, why, no, no tats on me, no tats, clean no. as a bitch, no tats, bro. But no, I don't know doing this, but in short, it doesn't stand on my first round, I don't understand, sure. you know the. So. Я, пожалуйста, yeah. что то плохо слышно у вас? Да, у нас урок несется просто, что не, плох, не Я понял. У тебя есть сколько акотоюровок у меня? Да, сколько Четыре. С Сфирменные четыре. Да, конечно, всему свое время, чуть попозже, да. чуть одну сделаешь, а? одну сделаешь, не остановишься. Одну сделаешь, не остановишься. Вообще тяж. Вообще, чел, погода все тяжа, нереальный холод. Mm -hmm. Красиво, красиво. Че, у меня труба лагает жестко, чувак, я попер. Наберу потом, когда будет нормальная связь. Слышишь? Тяжелая работа. Тяжелая постельная работа. Тяжелая работа. Тяжелая работа. все работа. Дум! Нет! Доктор Дум, доктор Дум, но нет. Я люблю это. Давайте, короче, начинаем. Будет. Сегодня металл, пацаны, пашет. Привет, привет, всем привет! Кто угара... угадает, что это за супергерой, тому я подарю футболку свою. С автографом. Нормальная маза, пацаны. Да, да. Что это за супергерои? Кто скажет? Ты их сейчас там Скрути вообще склому ведешь, блядь. Не-не, пацаны. Какой путь же вы, че? Дум! Нет. Доктор Дум, Доктор Дум, но нет. Я люблю этого. Это магнета нет. Череп нет. Скажу вам по секрету, очень сложно будет, очень сложно будет вам отгадать что. Человек-песок пишет. Нет, не человек-песок. Дела супер, все хорошо. Ну, Повторяйте такое из дома. Человек-кокаин. Кто-то. Вот кто-то. Человек кокаин. кто то вот кто то человек человек кокаин Что там выдаст? Это монах с гор, пацаны индусских. Монах с индусских гор. Самый лютый. Как раз твоих фанатов приучим. К другому стену. Что делает? Я не слушаю такое, что слушаю шо. Да не, не, братан, я меломан, я любую музыку да не, слушаю. ну надо от настроения сейчас Я меня... только пиздестрадаческую Слышишь? не люблю Мы сейчас слушаем что? Тяжелую музыку, пьем тяжелую такую раку, в тяжелое да. да. Какой нахуй рэп и слезы? Ну быть? да Правильно? Ладно, вы все равно не угадаете, что это за герой никогда в жизни. Да. Но, так, конечно, попозже да, попозже да, еще ты... сделаю эфир. Еще скажу за героя, герой. Может... Когда будет хотя бы наполовину доделано. Он там мягкая работа. Отлично. Ладно, все, обнял вас, ребят. Это не доктор Дум. Доктор Утт, блядь. Все, давайте, обнял.